всем привет с вами светлана денисова сегодня э, хочу вам рассказать про грамматическую ошибку э, точнее ошибку э, о грамматике в английском языке что думают многие начинающие изучать английский язык что достаточно запомнить тысячу или две тысячи слов или грамматических конструкций или просто выражений и э, вы можете заговорить это неправда вы должны понимать что э, нужно знать грамматический минимум для того чтобы вы могли составлять эти слова и фразы в конкретные предложения или вопросы этот грамматический минимум я вам буду рассказывать в своем тренинге заговори на английском за 30 дней именно такого именно такой период времени до этого достаточно чтобы вы заговорили на английском языке Итак. Для того, чтобы уже сейчас начать свое обучение, вам необходимо зарегистрироваться по ссылке, ссылку вы найдете внизу, Зарегистриров... пройти по ссылке, зарегистрироваться на тренинг и уже сейчас получить предварительные уроки и начинать изучать английский язык. Итак, жду вас на своем тренинге. С вами была Светлана Денисова, создатель ваших возможностей в английском языке.